Доброго времени суток, на связи Андрей Дунишенко и в этом коротком видео я хочу показать, как быстрым способом можно скачать видео с Ютуба. Для этого выбираем нужное нам видео, затем в адресной строке «после www.» перед словом «YouTube» прописываем латинскими буквами две буквы «С» как «Доллар» и нажимаем на «Enter». У нас открывается новая страница, где мы выбираем, в каком качестве скачать себе видео и просто один раз кликаем. Если вы используете браузер Google Chrome, то в левом нижнем углу можно увидеть процесс скачивания. На этом все. Благодарю за внимание. С вами был Андрей Донюшенко. Оставляйте свои комментарии под видео. Жмите «Мне нравится» и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.